Меня зовут Ахмедьянова Елена Маратовна. Я клинический психолог отделения гериатрической психиатрии Института имени Бехтерева в Санкт-Петербурге. Поэтому вопрос деменции и взаимодействия с данной категорией пациентов это для меня один из основных вообще вопросов моей клинической практике. И сейчас, в общем-то, я хочу как раз-таки поделиться с вами тем опытом, который у меня уже наработан, находясь на отделении именно гериатрической психиатрии, и в связи с этим, в общем-то хотелось, так всем видно ли презентацию как-нибудь? Угу. Отлично. И в связи с этим мне бы хотелось тоже немножко, чтобы вы представились, просто можно в чате написать, какие именно специалисты здесь присутствуют, то есть кто вы ухаживающие лица, там, медсестры, медбратья, просто в чате, чтобы я понимала тоже категорию, с которой сейчас именно взаимодействую. И э, также сразу хотелось бы вас попросить, если какие-то по ходу лекции будут вопросы, или у вас есть какие-то вопросы, уже основываясь на вашей какой-то практической деятельности, которые вам хотелось задать по поводу каких-то проблемных э, моментов. В во взаимодействии именно с данной категорией пациентов, то тоже можете сразу писать в чат, и в конце лекции я непосредственно просмотрю все эти вопросы и на них отвечу, если такие вопросы есть. Хорошо. Думаю, будем постепенно начинать. Действительно, лекция будет называться как такое плохое поведение, потому что лекция действительно будет посвящена поведенческим особенностям пожилых пациентов с деменцией. И очень важным таким акцентом, на котором мы сделаем, которому мы уделим особое внимание, это как помочь такому человеку с поведенческими нарушениями. И более того, при этом как-то еще не выгореть самому потому что действительно с данной категорией пациентов это очень-очень сложно. И, э, не знаю, скорее всего, у вас уже были лекции, что в принципе, что такое деменция, но я думаю, никогда не бывает поздно вернуться к некоторым таким теоретическим аспектам. И... В связи с этим хотелось бы сказать, что деменция – это такое именно совокупность симптомов, то есть это такой нейропсихиатрический синдром, заключающийся в очень таком длительном, более шести месяцев когнитивном снижении. Что есть такое когнитивное снижение? Это нарушение памяти. Внимание, мышление. То есть прежде всего, конечно, когда мы говорим о деменции, мы имеем в виду снижение интеллектуальных функций, так называемых, или когнитивных. А как следствие, мы уже наблюдаем дезадаптацию такую социально-бытовую и профессиональную. То есть человек, по сути, становится неспособным себе обслуживать, и не способны выполнять какую-то профессиональную деятельность, в связи с чем очень часто такие люди приобретают инвалидность. И по данным ВОЗ в марте 2015 года в мире насчитывалось 47,5 миллионов человек, которые страдают деменцией. И хотелось бы отметить, что это цифры, это уже только официально выставленный диагноз, то есть мы не берем случаи, когда деменция только-только у человека начинается, это уже, вот, скажем так, когда нарушения вот этого социально-бытового и профессионального функционирования очень выражены. И вот как вы можете видеть на слайде, прогноз на самом деле достаточно неблагоприятный в плане дальнейшего развития этого заболевания и распространения среди населения. К 2030 году ВОЗ думает, что будет уже 82 миллиона человек с деменцией, к 2050 году 152 миллиона. То есть, как вы можете видеть, это на самом деле такое очень серьезное заболевание, потому что оно действительно лишает, по сути, человека, какой-либо способности адекватно функционировать во внешней среде, но и более того, это достаточно на самом деле распространенное заболевание. И как бы это ни было прискорбно, больше половины, больше половины людей с деменцией имеют те или иные поведенческие нарушения. Какие именно, мы с вами чуть позже их озвучим, но... Скажем так, поведенческие нарушения, я думаю, как вы сами догадываетесь, очень часто мало приятного доставляют как и специалистам-медикам, так и ухаживающим лицам и родственникам. Если поговорить, немножко так осветить очень кратко виды деменции, которые существуют, вот основные это четыре. Первая – это болезнь Альцгеймера, такая наиболее, кстати, распространенная форма деменции, является, как правило, сугубо наследственной формой. И здесь мы, конечно же, прежде всего будем наблюдать не поведенческие нарушения, а различные нарушения восприятия, когда человек, например, перестает адекватно воспринимать пространство, путает право, путает лево. Ну и, конечно же, классическое для деменции нарушение памяти. А следующее – это лобно височная Деменция, вот, лобно-височная дегенерация, болезнь пика, синильная деменция так называемая, это как раз-таки самый неблагоприятный вид деменции, который в основном проявляется поведенческими нарушениями. То есть больше всего, конечно, мы с вами сегодня будем говорить про проявление так называемой лобно-височной дегенерации. Третий вид деменции достаточно распространенный – это сосудистая деменция. В группе риска находятся все те, пациент, все те люди, у которых есть какие-либо нарушения сердечно-сосудистой системы, в частности, артериальная гипертензия стойкая, особенно нелеченная. В общем-то, это высокий фактор риска сосудистой деменции. И также Деменция, которая развивается как следствие других заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, хорегенсингтона, то есть заболевания, которые по своей природе уничтожают наш головной мозг. Это не такая нечистая деменция, но тоже уничтожается ткань головного мозга, и поэтому мы наблюдаем симптомы деменции. Деменция бывает в нескольких степеней тяжести. Легкая, умеренная и тяжелая. И э, следует сказать, что на легкой стадии мы практически даже не заметим, что у человека есть э, какие-то отклонения в интеллекте, в его когнитивных или познавательных функциях, то есть память практически не снижена, э, человек вполне самостоятелен в бытовом каком-то плане, то есть он может сам себя обслуживать. И если говорить про поведенческие нарушения, то здесь их практически нет. А максимум, что мы здесь можем увидеть, это заострение каких-то личностных черт. Что здесь имеется в виду? Предположим, бабушка, когда была еще достаточно молодой женщиной, была такой немножко вспыльчивый. то есть достаточно легко заводилась, но и Быстро остывал. На стадии легкой деменции это уже бабушка становится не просто вспыльчивой, а она становится немножко злобненькой. И уже она не просто вспыхивает, как спичка, но и очень-очень долго остывает. То есть гораздо сложнее человека как-то скорректировать. На стадии умеренной деменции мы уже, конечно, наблюдаем, что человеку достаточно сложно жить самостоятельно. Здесь уже ему нужна помощь либо родственников, либо других ухаживающих лиц. Здесь поведенческие нарушения уже могут быть достаточно выражены, и здесь они становятся уже гораздо более разнообразными. Это не заключается только в заострении именно личностных черт. И на стадии тяжелой деменции мы, к сожалению, уже наблюдаем человека, который, по сути, вообще самостоятельно ни с чем не может справиться. То есть ему нужна помощь в любом виде деятельности и необходим постоянный контроль. Здесь уже сложно говорить о каких-то поведенческих нарушениях, потому что, как правило, этого поведения уже нет. То есть, в основном, мы, конечно, будем касаться стадии умеренной деменции, так как это наиболее э, показательно в плане имени поведенческих нарушений. И э, что же это такие поведенческие нарушения? Ну, во-первых, среди этих поведенческих нарушений мы можем прежде... Так. Немножко слайд у нас ушел. Э, секунду. Угу. Да. Угу. Вот, отлично. И прежде всего, среди этих поведенческих нарушений мы можем наблюдать такие симптомы, как... Подозрительность, конфликтность. То есть человек становится крайне подозрительным, для него становится подозрительным то, что к нему подходят, Он начинает очень осторожно относиться ко всему, что вы ему говорите. У меня, например, на отделении не так давно была пациентка, которая... Как-то очень-очень настороженно относилась и достаточно агрессивно к тому, что каждый день меняются сестры. Она им так прямо говорила, что чего это вы тут постоянно меняетесь. И такие пациенты очень часто становятся конфликтами. Все у того, что они что-то подозревают. Чаще всего, конечно, что-то негативное, явно они не подозревают, что вы готовить какой-то подарок они начинают конфликтовать и становятся очень раздражительными. Следующий тип поведенческих нарушений – это какая-то такая крайне бесцельная двигательная активность, можно еще сказать, такое как крайнее проявление бродяжничества. Думаю, очень знакомая история, когда в среди ночи, Человек начинает собирать какие-то катомки, собирать вещи, куда-то идти, говорить, что ему надо ехать на работу, он ждет автобуса или поезда. Как правило, это, конечно, бывает среди ночи, потому что сдвигается вот этот цикл сна-бодрствования у пожилых людей. Или даже днем. Это также может проявляться, если человек даже никуда не уходит, скажем так, он куда-то может собираться. И действительно, чаще всего описывается как... Пациенты с деменцией перекладывают вещи, куда-то их прячут или собирают действительно котомки, при том почему-то чаще всего это не сумки, а вот они берут какую-нибудь простань тряпку и начинают собирать туда просто все вещи. При этом, если мы говорим про какую-то такую уже форму интерната или домашнюю обстановку, то люди с деменцией могут вытряхнуть все шкафы и, в общем-то, все это собрать в котомку, в какой-то мешок и так и оставить. А потом еще они будут вас обвинять, что вы украли их вещи. Частая история. Следующая группа – это дурашливое поведение. Это как раз-таки наиболее часто встречающийся симптом при так называемой лобно-височной деменции, лобно дегенерации. В чем это заключается? Это такие, вот, как говорят, что пожилые люди, особенно с когнитивными нарушениями, это такие дети. То есть, что постепенно человек, вот он был ребенком, и в конце жизни тоже как бы возвращается к детскому поведению. Вот дурашливые пациенты – это такие действительно дети, которые могут проказничать. Притом это может принимать абсолютно разные формы, грубо говоря, такие проказы могут... Выражаться в том, что он спрятал вашу ручку, под, там, подложил какую-нибудь кнопку или булавку вам на стул и над этим смеется. Или также проказы могут заключаться в том, что человек своими испражнениями нарисовал какую-то картину на стене. Для пациента с деменцией, с таким именно дурашливым поведением, это стандартная проказа. Либо... Это может быть как вариантом такого протеста. Еще особенно взаимодействие действительно с различным рода испражнениями. В очень часто становится таким протестным поведением, когда вот этому уже пожилому ребенку что-то не нравится, и он таким образом решает вам насолить. На самом деле, несмотря на... Вот Такую разную степень тяжести этой дурашливости. Это далеко не самые сложные пациенты, и, как правило, с такими именно можно договориться. В общем-то, как и с детьми. Надо только знать подход. Следующее именно поведенческое нарушение, которое очень часто является следствием нарушений памяти это застреваемость. Думаю, всем знакома. Такая ситуация, когда человек с деменцией очень долго, очень детально рассказывает про то, какие у него на даче растут кабачки. Вплоть до того, что он уже вам рассказал, где какой жучок, где какая гусеничка, кусок какого кабачка съел. То есть вот настолько человек начинает, очень обстоятельно, очень детально рассказывать какие-то подробности. Или рассказывает о своей жизни. Пациенты с деменцией очень часто любят рассказывать какие-то события из своей жизни, притом те, которые были с ним давным-давно, как правило, в молодости. Чем тяжелее деменция, тем все более ранние события человек рассказывает. И... Человек застревает на каком-то этом событии, например, как раз-таки рассказывает, не знаю, как он в школе как-то раз получил пятерку по математике за то, что лучше всех решил какой-нибудь сложный пример, и вот он вам в течение... Всего дня это рассказывает, все одно и то же. Более того, он забывает о том, что он это рассказал, и рассказывает еще раз. И вот так постоянно, постоянно по кругу одно и то же. С каждым разом это может быть все детальнее и детальнее. Следующая группа ⁇ это не, не соблюдение гигиенических норм. Очень часто с возрастом это... В общем-то, характерно не только для пациентов с такой деменцией уже диагностированной, выраженной, а в принципе у пожилых людей снижается критика к своему гигиеническому состоянию. То есть очень многим начинает казаться, что там, они не мылись 4 дня, они все еще достаточно чистые. У пациентов с деменцией это все, конечно, приобретает гораздо более яркие формы. По типу того, что они не моются вообще, или по типу того, что они используют для испражнений не те места, которые нужно, или вообще ходят под себя. То есть, так вот, и у человека абсолютно нет понимания того, что, наверное, так делать все-таки не стоит. Или человек, очень часто на самом деле бывают ситуации, когда вот уже такая очень-очень грязная одежда, и человек отказывается ее менять. Если вы пытаетесь эту одежду как-то с него стащить, снять, пациент может начать выдавать какие-то агрессивные реакции вплоть до того, что может кусаться, и потом это может выливаться, в принципе, в такое негативно-агрессивное отношение к ухаживающему лицу. Или вообще какой-нибудь такое особо подозрительное, что что это вы тут с него вещи снимаете, наверное, хотите его грязную, замысленную рубашку украсть. Следующее. Изменение пищевого поведения. Здесь сразу хотелось бы рассказать такой случай, который вот буквально сегодня был мне на отделение, когда пациентка среди ночи, ну не среди ночи, где-то в 4 часа утра проснулась и начала донимать медсестер вопросом, когда будет завтрак, где моя еда, почему вы меня не кормите. Опять-таки, из-за смещения цикла сна, бодрствования, у этих пациентов нарушаются и все остальные циклы, в том числе и пищевой цикл. Более того, как правило, у пациентов с деменцией, пожилых людей, мы очень часто можем наблюдать, что вот вроде какая-то вот совсем худосочная бабушка или совсем худосочный дедушка, а ест он гораздо больше, чем какой-нибудь, я не знаю, бодибилдер. То есть такое чувство, вот сколько этому человеку не дашь, это вот все, как вот в бездомную какую-то бочку. Вот человек съест абсолютно все, и, и, и самое главное, он, он, он будет есть это дальше. То есть такая абсолютная ненасыщаемость тоже относится именно к поведенческим нарушениям, потому что очень часто, вот как я привела пример, что пациентка рано утром пришла с вопросом, где мой завтрак, то есть в 4 часа утра, естественно, когда ей говорят, что завтрака еще нет, она это воспринимает как личное оскорбление, как уязвление ее прав и начинает выдавать агрессивную реакцию действительно по типу того, что вы меня не кормите. Или из-за того, что у них отсутствует чувство насыщения, бывает такой момент. Человек вот только что поел, только что был обед, достаточно плотный, он съел абсолютно все, но встал за стола и тут же забыл, что он обедал. А так как нет у человека чувства насыщения, то есть абсолютно не сохранилось. То есть человек как был, по сути, голодный, так и остался. Он говорит, какой обед? Не было обеда. А ухаживающие лица или медсестры говорят, вот только что вы обедали там, Нина Иван. вот только что это все было. Говорит, упорно подопечный там ваш или пациент упорно отрицает? Нет, этого не было. Следующее. Непосредственно вспышки либо речевой, либо физической агрессии. Огромная проблема у пожилых людей с тем, что они становятся такими расторможенными, очень агрессивными, раздражительными. Действительно, вот любое какое-то неприятное слово с вашей стороны в их адрес или, не дай бог, какое-то действие, Которая мне понравилась, вас могут покрыть таким, скажем так, небоскребом, что, в общем-то, даже вы представить не могли, что вот эта вот маленькая бабушка, казалось бы, белый одуванчик пушистый, такое может говорить. Не говоря уже о физической агрессии, когда эти самые тоже такие достаточно худосочные пациенты очень часто могут выламывать двери, то есть откуда-то приходят силы. И действительно, как-то раз в экстренном порядке с нашего отделения пришлось переводить в, в, на острое отделение другой, психиатри, другой психиатрической больницы пациентку, которая поступила. И она спуталась, то есть она не понимала, где она находится, что здесь происходит, и начала выламывать двери. Притом действительно дошло до того, что пришлось вызвать скорую психиатрическую помощь, где вот такие вот огромные санитары эту бедную тощенькую бабушку еле-еле как-то утихомирили и, в общем-то, увезли откуда берется сила, непонятно. Тем не менее. Следующий пункт, тоже, думаю, многим знакомый и часто наблюдаемый, это неадекватное сексуальное поведение. В чем это может выражаться? Это может выражаться как минимум в особо пристальном внимании к лицам противоположного пола, как максимум в откровенных каких-то действиях такого сексуального характера, например, что чаще всего встречается, это э, прилюдная мастурбация. Э, вот тоже приведу здесь сразу такой очень красивый, красивый, яркий пример. Поступает на отделение пациент, а так как у нас сейчас везде ковид, то, естественно, все проходят через обсерватор, где у них берут мазки ПЦР. Поступает на отделение, все, человек отрицательный, без ковида. И тут он резко вспоминает, что у него дома кот один остался бедный. Естественно, он просит, чтобы его вроде бы после обсерватора отпустили обратно в город, чтобы он пристроил кота своей кошечке, то есть это прям вот дословно, как я рассказываю так, как говорю пациент, хочу пристроить кота от своей кошечке. мы его спрашиваем, а кошечка это ваша жена, пациент действительно женат, такой, нет, это моя любовница, а дедушке, к слову говоря, уже почти 80 лет, и вот он пошел, ну действительно пришлось человека выпустить, как как же кота оставить голодного, вот, пациент почти 80 лет пошел пристраивать своего кота своей любовнице, при том, что как бы жена в полном здравии и, и очень просил не, не рассказывать жене о том, что есть любовница. И более того, практически всех женщин, ну, скажем так, моложе 70 лет, пациент называл тоже кошечками. Вот всех женщин на отделении моложе 60 лет у него все были кошечки. Вот это как раз-таки пример такого достаточно безобидного, сексуального неадекватного сексуального поведения или сексуальной расторможенности. Следующий тип именно поведенческих нарушений – это самоповреждение. Что здесь имеется в виду? Самоповреждение имеется в виду не в плане какое-то осознанное. Чаще всего это возникает вследствие недопонимания человеком, где он находится, что он делает, или периодически даже неузнавания каких-то объектов. Например, могу рассказать такой случай, когда... На одном из отделений пациент просто элементарно перепутал дверь и окно. Пациент хотел выйти из своей палаты, дойти до туалета, но, к сожалению, в силу особенностей клинической картины и нарушений восприятия, человек перепутал окно и дверь и вышел немножко в окно. Благо, было не очень высоко, но все равно крайне неприятно и родственникам, и медперсонала, и, конечно же, самому пациенту. Вот такое вот самоповреждающее поведение бывает. Или когда… То есть почему, например, нельзя оставлять таких пациентов одних, почему обязательно кто-то должен быть рядом с ними, кто будет ухаживать, потому что вот в социальном бытовом плане они абсолютно беспомощны. Эти пациенты не то что не знают, например, как порезать хлеб, они этим ножом могут начать, предположим, резать хлеб, а потом постепенно перейти на руку. То есть, грубо говоря, человек не заметил, что хлеб уже кончился и началась рука. Тоже как элемент такого самоповреждения может наблюдаться именно неосознанного самоповреждения. Следующая Группа симптомов – это тревожно-депрессивная симптоматика или состояние апатии. Поясню сейчас, что сюда входит. На самом деле очень часто проблема, очень сильно утяжеляющая клиническую картину деменции – это тревожно-депрессивная симптоматика. Притом это встречается гораздо чаще, чем можно было бы подумать, казалось бы, Какая депрессия может быть у человека с деменцией? На самом деле, очень даже серьезная, очень плохо, очень тяжело подается лечение. Что сюда входит? То есть депрессия, снижение настроения, снижение энергетического потенциала, отсутствие какой-либо активности, постоянная усталость. Более того, очень часто здесь могут присоединяться различного рода э, телесные проявления, скажем так, э, боли в желудке, боли по всему телу у пожилых людей. И так не все уже в порядке со здоровьем, с таким сугубо соматическим. А тут еще и это все осложняется депрессией, потому что периодически депрессия действительно проявляется на сугубо телесном уровне. И, как правило, с возрастом мы чаще всего наблюдаем не плохое настроение, а вот такие какие-то телесные проявления. Тревога тоже очень часто встречается, когда пациент выглядит таким каким-то неусидчивым, как будто бы вот он постоянно хочет куда-то пойти, ему не по себе. Он боится, но сказать, чего именно он боится – не может, то есть ему очень сложно это сформулировать, даже если человек относительно сохранный. То есть просто человек чего-то боится. Вот это такая тревога. И а, следующее проявление – апатия. Что есть такое апатия? А, по сути, это утрата какого-либо волевого потенциала, вот этого энергетического потенциала. Такие пациенты чаще всего похожи на такие, на баклажанчики. Вот они как баклажан или кабачок, просто лежат на кровати и все. И никуда не двигаются вообще. Даже если, казалось бы, тоже пациент более-менее адекватный, он все равно, он ничего не делает абсолютно. Он не ходит в туалет, он не ходит на обеды, а вот абсолютно такой полностью апатичный, безвольный, скажем так, ничего не хочет делать пациент. Чем, вот казалось бы, такие не совсем, может быть, с первого взгляда серьезные симптомы, как ну тревога, ну подумаешь, боится чего-то человек, депрессия, ну подумаешь, ходит там немножко настроение у него плохое, апатия, казалось бы, тоже, ну что такого, ну лежит и лежит. А на самом деле, нет. Это достаточно э, тяжелая группа поведенческих нарушений, нарушений эмоциональной сферы. Почему? Потому что возрастает суицидальный риск. Э, тоже, казалось бы, откуда? Вот чаще всего суициды ассоциируются с кем? С какими-то подростками которые в силу там своей, своих определенных каких-то взглядов, в силу еще не сформировавшейся нестабильной психики, приходят к таким действиям. Однако, на самом деле, очень часто у пациентов с деменцией, у которых есть симптомы тревоги или депрессии, совершают суициды. У меня на отделении лежал пациент, у которого было 4 суицидальных попытки. А, несмотря на то, что у него уже ну, была деменция умеренной степени, он периодически плохо узнавал уже своих родственников, но тем не менее на суицидальные действия у него еще интеллектуальных функций хватало. И он действительно их совершал, потому что несмотря на деменцию, была достаточно тяжелая у человека депрессия. И вот э, прошу заметить, что чем вот ниже мы с вами спускаемся по списку, тем более тяжелую группу поведенческих нарушений мы рассматриваем. Это mm -hmm. очень важно. Почему? Потому что чем, скажем так, мы спускаемся с вами ниже, тем на самом деле диапазон возможностей сужается. То есть если при подозрительности и конфликтности пациента достаточно много эффективных, скажем так, стратегий, которые можно сделать, и действительно это эффективно, с, выс... с очень высокой вероятностью вы получите нужный вам результат. То есть пациент будет контактный, пациент сделает то, что вам хочется, он будет относиться к вам благоприятно, но чем мы спускаемся ниже по этому списку, тем вероятность эффективности действий она снижается. И необходимо ну, подключать немножко другой компонент лечения, о чем я скажу чуть позже. И вот последняя, как раз-таки самая тяжелая группа поведенческих нарушений, это так называемая психотическая симптоматика, то есть, по сути психоз. Сюда мы включаем бред и галлюцинации. Бред – это когда человек говорит какие-то абсолютно ошибочные а, суждения, чаще всего которые не соответствуют чаще всего реальности, а, при том разубеждению человек абсолютно не поддается. Например, пациент стойко считает, а, что вы хотите отобрать у него квартиру что вы в сговоре, в сговоре с его родственниками, и а, вот его родственники поместили его сюда, а вы его здесь удерживаете, потому что хотите отобрать его квартиру. Вот это бред. А, самое главное, как бы вы не пытались убедить пациента, как бы родственники не пытались переубедить свою бабушку, дедушку, маму, папу, это невозможно. Если вам удалось разубедить бредового пациента, значит, это был не бред. И вам повезло. Следующий психотический симптом – это галлюцинация. То есть, когда человек видит что-то, чего нет. Например, ночью пожилой пациент просыпается с криками, потому что видит какой-то черный страшный силуэт в окне. Естественно, у него сразу тревога, его ничто не может успокоить. Вот. Это галлюцинации. Периодически эти галлюцинации на самом деле бывают достаточно обширными, э очень пугающими. У меня, например, был, э были пациенты, которые э пациентка, которая на своем огороде увидела кучу огромных голых девиц, которые разлеглись на ее грядках. Она, бедная, пыталась их прогнать со своей грядки, но они никак ни в какую не хотели уходить. И, естественно, пациентка очень сильно из этого расстроилась. Вот это основные э, группы поведенческих нарушений. Э, сейчас непосредственно мы с вами поговорим о том, что здесь можно делать? То есть какие существуют эффективные и неэффективные стратегии взаимодействия с пациентом при каждой группе поведенческих нарушений? И вот первая группа – подозрительность, конфликтность. Сразу хочу обратить ваше внимание на первую строчку. С чего категорически нельзя делать? Категорически нельзя разговаривать с таким пациентом на повышенных тонах. Это максимально неэффективно, это не принесет никакого для вас благоприятного результата. Скорее вы настроите пациента против себя. Что нужно делать? Выбирайте максимально спокойный тон голоса. Здесь еще работает тот факт, что пациент человек будет подстраиваться. Чаще всего под э, ваш тон голоса. Это может происходить не сразу, но постепенно. Когда вот на всю вот эту его агрессию, такой а, человек ответа не увидит, э, естественно, он постепенно сам будет успокаиваться. Почему я прошу обратить внимание пристальное такое именно на эту первую строчку? Потому что она будет эффективной, вот, то есть то, что нужно делать, то, что нужно говорить спокойным тоном голоса и что нельзя разговаривать на повышенных тонах, это эффективно при всех группах поведенческих нарушений, которые мы с вами проговорили выше. То есть абсолютно это самая универсальная стратегия. И вот она действительно будет иметь стопроцентную эффективность. Опять-таки повторюсь, возможно, не сразу. То есть вы говорите спокойно, пациент орет, естественно, он не сразу перестанет кричать. Но эффективность это точно будет иметь. Следующее, если мы говорим именно о таких симптомах, как подозрительность и конфликтность, чаще всего у пациентов таких есть какие-то, скажем так, вопросы к вам. И вот как у меня, например, пациентка, а чё это медсестры так каждый день меняются? Чё это вы каждый день разные? И действительно, если это проигнорировать, то есть не давать каких-то разъяснений или как-то формально, к примеру, так надо. Вот мы вот меняемся и все, какая тебе разница? Естественно, это будет только усиливать подозрительность пациента Будет раздражаться и конфликтовать. Это крайне неэффективно. То есть это не принесет нужного результата. А вот дать какие-то ответы на интересующие вопросы то есть, действительно, попытаться потратить свое время не говорю, что вы должны с пациентом сидеть, там, не знаю, 24 на 7, и только и делать, что отвечать от на его вопросы. Нет. Ну, дать какие-то краткие разъяснения. На интересующий его вопрос, вот, к примеру, с этой пациенткой, почему каждый день вы меняетесь, давался такой ответ, что, ну, извините, пожалуйста, у нас вот так вот график работы построен, и вот мы периодически просто ездим домой к семье. В общем-то, пациентка удовлетворилась. По крайней мере, она больше подобных вопросов не задавала. И была достаточно контактной. Следующее крайне неэффективно с подозрительными пациентами уделять им повышенное внимание или пытаться как-то вот прям чрезмерно угодить. То есть вот вот вот делать все казалось бы на ваш адекватный взгляд, здоровых людей, у которых нет деменции, казалось бы, вы делаете все, вот там, не знаю, говорите комплименты, какая там, ой, Мария Ивановна, какая у вас замечательная красивая кофточка, а пациент хоп и закрылся, или еще чего хуже, начинает вам говорить фразы по типу, да, ты что, смеешься надо мной, и вот про «кофточку» — это, кстати, реальная история, которую мне рассказывали ваши коллеги. То есть вот такое повышенное внимание и стремление угодить будет скорее провоцировать только подозрительность у человека. То есть он будет начинать думать, что «а чё это вот такие хорошие? Наверное, здесь что-то не так». Но при этом нельзя и полностью игнорировать человека и его подозрения. То есть вообще не уделять, уделять какое-то внимание человеку, также будет восприниматься как что-то подозрительное. И усиливать раздражение, усиливать конфликтность и как, дальше как следствие вызывать агрессивные реакции. Что же наоборот здесь будет эффективным? Умеренность, что вы уделяете человеку внимание, например, как, даете ему какие-то ответы на, на интересующие его вопросы. То есть, но при этом вы не пытаетесь угодить человеку. То есть, грубо говоря, если человек не хочет принимать лекарства какие-то свои, или человек не хочет а, там, идти в душ по каким-то своим подозрительным, подозрениям, это не означает, что, вы, что вам нужно перестать на этом настаивать. Но как-то уточнить, например, что у него за такие подозрения, почему он не хочет идти в душ, стоит. Следующее, категорически нельзя использовать сарказм. Сарказм. Особенно вот ситуации, когда мы подозреваем, что все-таки пациент не просто подозрительный, а мы реально от него слышим периодически идеи по типу того, что его, у него что-то хотят украсть, ему хотят навредить, и вообще здесь все против него настроены. Сарказм – самая неэффективная стратегия взаимодействия. То есть, когда... Пациент, реально вас подозревая в том, чтобы у него что-то вороете, говорить фразы по типу, ну да, конечно, вот я у вас рубашку забираю не в стирку, чтобы она была чистая, а явно вот я хочу ее себе украсть, забрать. Вот вы, как адекватные люди, понимаете, что это сарказм, что вы как бы так шутите. Но пациент с деменцией в силу снижения критичности его мышления, в силу вот этого интеллектуального снижения, он этого просто понять не сможет. Такие пациенты перестают понимать юмор. Поэтому самое здесь вот как раз таки эффективнее гораздо будет не саркастичные замечания, а такие ненавязчивые попытки разубеждения. Почему именно ненавязчивые? Потому что чем упорнее вы будете стараться пациента разубедить, тем он сильнее будет думать, что что-то здесь не так. И следующее, что крайне неэффективно и сказывается уже неблагоприятно на самих ухаживающих лицах или медперсонале. Это воспринимать какие-то оскорбления или замечания со стороны пожилого человека на свой счет. Максимально неэффективно, максимально непродуктивно, потому что если бы этот человек, скажем так, был адекватным, если бы он не болел, вполне возможно, что он такого бы и не сказал. Поэтому такие проблемы следует воспринимать прежде всего именно как симптом болезни. Следующее. Бесцельная двигательная активность и бродяжничество. То есть, котовки, ночные походы. Опять-таки, мы здесь видим, что явно не следует орать и говорить «Мария Ивановна, да вы что, куда? Да вы в больнице? Или вы вот в каком-нибудь центре-интернате? Идите спать!» Нет. Все так же сохраняем спокойный тон голоса. И игнорировать какие-то такие, не знаю, ожидания пациента, когда он сидит, например, где-нибудь на скамейке, на диванчике, и в его восприятии ждет поезда или автобуса, неэффективно. Следует с человеком попытаться поговорить, то есть вообще попытаться прояснить ситуацию, а в чем это дело? Там, Мария Ивановна, вы, вы чего здесь сидите-то? То есть вот как раз-таки вот эту вот идею, что человек там ждет автобусы, чтобы поехать на работу, следует разузнать. Также следует попытаться человеку как бы помочь, при том это должно выглядеть действительно искренне, благожелательно, что скажем так, вы не пытаетесь человека разубедить, что «Да ты уже давно в интернате, Мария Ивановна, у тебя деменция, ты не работаешь, И явно для такого человека раздражаться не нужно, это будет максимально неэффективно, человек вам просто не поверит, человек закроется и перестанет как-либо вообще взаимодействовать. Здесь скорее следует попытаться действительно человеку помочь, и вот очень частая стратегия здесь используется, что «Марья Ивановна, ну сейчас ночь, автобусы не ходят, вот давайте утра дождемся, и вы поедете, утром же на работу-то ходят». И вот самое главное все это делать, действительно попытаться это сделать искренне, потому что, к сожалению, это тоже симптом болезни, и человек действительно не виноват в том, что его память, откатилась на более ранний период его жизни. Поэтому, в общем-то, человек собирается на работу, или э, человек может там, называть ухаживающее лицо э, именем дочери или именем мужа, жены. Просто, к сожалению, так развивается его болезнь. А следующее – дурашливое поведение. Опять-таки мы наблюдаем крайне неэффективно разговор на повышенных тонах, что максимально следует стараться использовать спокойный тон голоса. И, как я уже говорила, дурашливые пациенты – это этаки дети. Поэтому здесь также работает вот эта классическая педагогическая система поощрения и наказания. Притом, уже давно... Исследователями и учеными в области педагогики доказано, что наказание максимально неэффективно. Наказание вырабатывает скорее такую стратегию избегания того, чтобы человека обнаружили. То есть человек что-то совершил плохое, какую-то проказу, и его поймали, его за это наказали. Скорее, в следующий раз человек будет стремиться просто как-то получше это все скрывать, так, чтобы заметать свои следы, так, чтобы его не вычислили. Гораздо эффективнее будет поощрять человека за хорошее какое-то поведение или поведение эффективное, или какое-то полезное для вас. То есть, если, предположим, даже самые какие-то малейшие действия, что человек... Вот, Обычно он по утрам просыпается, у него не заправлена кровать, он сам не одет и вообще в таком крайне неблагоприятном внешнем виде и состоянии находится. Если, к примеру, ухаживающее лицо приходит к нему на следующий день, на следующее утро и видит, что вот этот такой дурачливый пациент, этот ребенок сам себе надел носки, это уже... Хорошее поведение, за которое следует поощрить. Естественно, поощрение – это не означает, что нужно петь дифирамбы, там, не знаю, осыпать комплиментами, но обязательно что-то сказать. То есть стараться всегда подкреплять то поведение, которое вас устраивает, которое вам нравится. Также как я говорила, дурашливые пациенты, вот эта их дурашливость, эти проказы, они могут быть разной степени выраженности. И действительно, возможно, когда пациент просто, там, не знаю, решает э, украсть у вас под шумок ручку, потому что ему это кажется веселым, э, возможно, это не та ситуация, на которую, в принципе, стоит обращать внимание. То есть... Эпизодически будет крайне эффективным таким шуткам подыгрывать, нежели все шутки категорически негативно воспринимать. Также крайне неэффективным, естественно, является раздражение или агрессивные реакции, но просто потому, что они у самого, вот так же, как они у вас, никаких приятных эмоций не вызывают. Я думаю, что из всех присутствующих на данной лекции нет людей, которые получают какой-то кайф от негативных эмоций, от злости или раздражения. Все-таки это считается такими классическими негативными эмоциями. Точно так же и человек с деменцией. Несмотря на то, что у него деменция, это все тот же самый человек. И для него это также крайне негативные эмоции, ему это не нравится. Гораздо эффективнее же будут попытки как-то попытаться структурировать поведение такого человека, дурашливого. К примеру, он э, дурачится, он разбрасывает вещи, э, разбрасывает подушки э, какими-то очень спокойным, спокойным голосом и очень какими-то маленькими, небольшими, достаточно точными командами. Попытаться структурируя поведение человека. Например, поднимем носки, пойдем кушать. То есть достаточно простая команда. Или там не поднимем, а подними носки и пойдем кушать. То есть что конкретно обращение к самому человеку. Вот такими небольшими маленькими командами, особенно если это действительно говорится спокойным голосом, и, скажем так, человек не чувствует от вас какого-то именно раздражения, это будет восприниматься. Пусть это нужно будет повторить не один раз, а два или три, но это будет услышано. То есть с этими пациентами можно договориться, так же, как и с детьми. Следующее. Застреваемость. То есть когда человек очень-очень на чем-то зациклен и просто уже, что называется, все мозги вам съел про разговор о своих кабачках, о своем огороде. Что здесь будет максимально неэффективным? Перебивать. То есть я прекрасно понимаю, что у таких пациентов речи по типу монолога, то есть вот он говорит, говорит, говорит, вот примерно как я сейчас, особенно в ситуации дистанционной лекции, я не вижу аудиторию и, по сути, говорю только я. Вот примерно так же на самом деле говорят пациенты с деменцией. Очень сложно иногда бывает вклиниться в их речь. Но, несмотря на это, перебивать крайне неэффективная стратегия. Вы в ответ на это получите только раздражение. И на самом деле это абсолютно адекватная реакция, потому что даже если вы разговариваете с абсолютно здоровым человеком, мало кому понравится, что его перебивают. Поэтому следует дождаться какой-то небольшой паузы, чтобы как-то вклиниться в его речь. Все равно такие существуют. Человек дышит, человек, голос человека устает, и поэтому такие паузы существуют. Также существует так называемая техника активного слушания. В чем она заключается? Вы делаете какие-то свои дела по работе, там, не знаю, какие-то бумажки заполняете, еще что-то. И параллельно вам пациент рассказывает про свои все те же самые кабачки, баклажаны, про свой огород, а вы так М -м -м -м -м -м -м". вот эта вот техника ага, угу, это как раз-таки называется активным слушанием. При этом это не должно быть очень выглядеть формально, потому что все-таки на интуитивном уровне, который один из самых сохранных у данной категории пациентов они чувствуют такой фальш, что на самом деле ты их не слушаешь, поэтому периодически ну, следует там менять выражение лица, то есть, М -м -м, правда, Мария Ивановна, какие-какие, говорите, у вас там кабачки растут, и вот иногда... Вот как раз-таки вот так, мой такой вопрос, казалось бы, формальный, какие кабачки у вас там еще растут, это тоже входит в технику активного слушания, когда вы задаете какой-то вопрос, который, ну, что называется, достаточно пустой. То есть вы уточняете какую-то деталь, предположим, которую пациент даже уже вам говорил, он уже перечислил все сорта этих кабачков, которые растут на его огороде, но, естественно, он об этом благополучно забыл, и вы просто для того, чтобы создать впечатление, что вы его слушаете, иногда изредка задаете подобные вопросы. Просто чтобы создать вот это ощущение активного слушания. Также, если пациент, грубо говоря, говорит на какую-то свою тему, он на ней застрял, а вам очень нужно узнать, как он вообще себя сегодня чувствует. Может, у него что-то болит а он на огороде сосредоточился и больше э, ни о чем говорить с вами не может. И вместо того, чтобы как-то раздражаться и э, агрессивно, скажем так, менять тему, то есть обрывать человека, как-то э, пытаться его очень так э, лихо перевернуть в нужное русло, это крайне неэффективно и не получится сделать. Скорее, что здесь будет эффективным? связать тот вопрос, который вам нужно разузнать, именно с той темой, которую он вам рассказывает. То есть вот все, все тот же злосчастный огород, например, и вам нужно, предположим, узнать действительно, как пациент себя чувствует. Вот он вам рассказывает про огород, и вопрос, вот «Ой, вам, наверное, там вот у себя на даче, на огороде-то хорошо, а как сейчас ты себя чувствуете здесь?» И вот, вот это вот такой, скажем так, такой крючок, что вы вроде бы говорите изначально на ту же тему, что и сам пациент, но в то же время вы вклиниваете тот вопрос, на который вам нужно получить ответ. Практически ну, в 90% случаев это работает с первого раза. Иногда нужно, конечно, периодически несколько раз такие, закинуть такую удочку. И очень важно действительно дать человеку понять, что он интересен и важен, то есть что не раздражаться на человека или не как-то формально на него реагировать, а все-таки действительно периодически как-то изменять выражение лица или поворачивать голову к нему, там, к собеседнику, чтобы дать понять, что его слушают. А также одной из эффективных стратегий такой разговор немножко как-то свернуть является так называемое обещание, что вы дослушаете этот очень-очень интересный рассказ про кабачки позже. То есть, Мария Ивановна, вот а, давайте вот я, я сейчас вот это закончу, и вы мне расскажете, как выращивать такие же замечательные кабачки, которые растут у вас на огороде. Вот, пожалуйста, расскажите, вот давайте, вот я прям обещаю, через пять минут я приду и дослушаю. Как правило, через 5 минут пациент уже забыл, что вы о, нем, о чем вы с ним разговаривали. Вот это будет гораздо эффективнее, чем просто обрывать разговор. Следующее. Изменение пищевого поведения. Что здесь будет эффективным? Как вы можете наблюдать на слайде, здесь одна таких, ну, наша стандартная, Неэффективная стратегия разговор на повышенных тонах. И также не, крайне неэффективным является отказ давать пациенту какую, человеку какую-либо информацию а, о том же самом приеме пищи и раздражаться. А, Притом здесь хотелось бы добавить, периодически дело может касаться не только пищи, но очень сходную картину можно наблюдать, когда человек курит. А, у меня тоже сейчас на отделении лежит пациент, который может скурить где-то 2-3 пачки в день. И самое печальное, что этого пациента жалеют другие, более сохранные пациенты. Они его периодически угощают сигаретами. Но, естественно, этот пациент забывает, что его угостили, что он выкурил уже целую пачку и начинает выпрашивать «Еще» выпросил раз у одной медсестры сколько-то сигарет, через 10 минут, то есть он их куда-то спрятал и забыл, что он их спрятал, через 10 минут возвращается, и уже у другой медсестры также выключил сколько-то сигарет. Вот. А точно так же на самом деле с приемом пищи, такая же картина. Что здесь будет являться эффективным? Опять-таки абсолютно спокойным голосом, говорить, что, Мария Ивановна, скоро кушать будем, скоро обед, скоро, вот чуть-чуть еще потерпите, ну вот совсем скоро. Через пять минут, скорее всего, вам пациент задаст тот же самый вопрос и точно так же удовлетворится обещанием вот то есть этого скорого приема пищи. Просто потому, что память, конечно же, нарушена. А также можно уточнять конкретное время приема пищи. Особенно это работает, если мы наблюдаем в основном нарушение поведения и в меньшей степени нарушение памяти То есть, или там нарушение мышления. То есть вроде бы человек более-менее адекватный, но вот когда дело касается еды, все. У меня был такой случай, когда в процессе обследования, скажем так, Несмотря на то, что мы с пациентом выполняли достаточно после инсульта очень сложное обследование, и вот как только человек услышал фразу «обед», он сразу же такой «ой, все-все-все, давайте потом, все потом». То есть у таких людей обед всегда по расписанию – это святое. И как раз таки с такими очень полезно уточнять конкретное время. И можно сказать, что подходите к двум часам, будет обед. Иногда даже можно написать где-нибудь на бумажке, то есть как, какие числа должны быть на часах, когда будет обед, можно нарисовать эти часы, если, например, на, у вас там только стрелочные есть, по которым человек плохо ориентируется, но можно ему, например, нарисовать, что когда стрелки будут вот в таком положении, приходите на обед. Также эффективно будет являться создать расписание. Естественно, это тоже работает с такими, не то чтобы сохранными, но более-менее еще что-то соображающими пациентами. Создать такое именно расписание приема пищи, чтобы человек точно знал, когда обед, когда завтрак, когда ужин. Следующий – это несоблюдение гигиенических норм про что же делать, когда вот такой вот пациент весь неряшливый и ничего не хочет с этим делать. Неряшливый – это еще, конечно, мягко сказано. Естественно, крайне неэффективным будет являться агрессивное поведение со стороны ухаживающих лиц. То есть крики, тем более какие-то оскорбления, переход на личности, например, что от да, тебя уже так воняет, что все все другие пациенты шарахаются, а, притом это, ну, это действительно, это я сейчас не утрирую, это реально такое существует, такое обращение, такое взаимодействие с пациентами. А, также крайне неэффективно, естественно, пытаться их насильно мыть и умывать, потому что это не понравится никому абсолютно. Вспомните, каково это мыть детей, например, которые тоже часто не хотят мыться. Более того, как... Обсуждали мы с вами ранее, периодически непонятно, откуда у таких худосочных, тощеньких бабушек и дедушек берутся силы. То есть насильно пытаться их мыть и умывать – это не то, что как-то не совсем этично по отношению к пациенту или к вашему подопечному. Это немножко опасно для самих вас, потому что укусануть он вас очень даже может. И это еще не самое ужасное, что может произойти. Что же в данной ситуации будет эффективным? А, максимально стараться продемонстрировать благожелательное отношение. Иногда даже можно это все завуалировать а, искренним стремлением, желанием с вашей стороны улучшить внешний вид. Вот сидит какая-нибудь грязная бабушка, которую вот прям вот откровенно уже надо помыть. И вы говорите: вот, Мария Ивановна, какая вы красивая! Ой, вот давайте мы вам прическу сделаем. Вот давайте мы сейчас вам еще волосики помоем. И такую красивую вам прическу сделаем, будете еще краше. А, про прическу она вполне возможно, что забудет. То есть делать ее, может, будет и не обязательно. А, а вот как предлог помыться, это может быть даже очень эффективным. А, иногда можно организовывать так называемые банные дни. Тоже повесить, например, где-нибудь календарь и выделить там ярко-красным, жирным, еще каким-нибудь фломастером банный день, чтобы вот очень точно пациенты знали, когда они должны идти мыться. Или каких-то сюжетно-гигиенических мероприятий, например, там разыграть сказку Майдадыр. Как я думаю, вы все прекрасно знаете и замечали, что несмотря на такую сугубо внешнюю неадекватность данной категории пациентов, у них, как правило, сохраняются периодически какие-то знания, про, особенно которые были усвоены в очень раннем возрасте. Сказку Майдадыр знают все. Поэтому действительно вот у нас, в общем-то, на отделении такое организовывалось. То есть устраивался банный день, пациентам это все подавалось как театр, где мы разыгрываем сказку Майдады. Также периодически, когда вот я приводила пример, что пациенты могут крайне негативно реагировать, если вы забираете у них одежду, они это могут расценивать как кражу, можно пытаться делать это незаметно для человека. Например, они пошли на обед и аккуратненько вот это, вот разворошили, например, вот этот вот, вот грязный скоб их вещей, аккуратно забрали там старую грязную рубашку, положили новую. Вполне возможно, что пациенты не заметит. То есть чаще всего так оно бывает. Что если это очень сделать быстро и незаметно для самого пациента, он на это внимание и не обратит. Далее переходим уже к более тяжелым э, симптомам, более тяжелым поведенческим нарушениям. И как раз-таки первое из таких – это вспышки агрессии, как речевой, так и физической. Естественно, здесь уже особо важным становится вот эта первая строчка про эффективность спокойного тона голоса и крайне неэффективность разговора на повышенных тонах, чем дальше по списку мы с вами будем спускаться, тем это все будет становиться все более актуальней и я бы даже сказала все более необходимым поведением крайне неэффективным если например предположим пациент начинает откровенно на вас кричать с вами конфликтовать, как-то вас оскорблять крайне неэффективно будет пытаться взывать человека к здравому смыслу, призывать его к порядку. Просто потому, что взывать к здравому смыслу человека психически нездорового ну, это уже какое-то изначально противоречие. То есть у человека снижена критика, у него снижены интеллектуальные функции, он элементарно этот ваш здравый смысл не поймет. У него уже другой смысл здравый. Не такой, как у вас. Также крайне неэффективно будет являться вообще игнорировать подобное поведение. Элементарно потому, что ну, вот, на, там, вас как-то очень неприятными словами называют, вы все это слышите, это доставляет вам лично неприятные эмоции. Естественно, как-то это игнорировать не очень эффективно даже сугубо именно для вас, для вашего состояния. И э, ответная агрессивная реакция также, также будет максимально неэффективным в данном случае. Что сделать проще всего и эффективнее всего? Самое элементарное — извиниться. В любой непонятной ситуации извиняйтесь. Э, не понимаете периодически, почему э, пациент э, начал на вас вот такую выдавать агрессивную реакцию, то есть. Вот это не так, то не так. И, предположим, у вас вообще нет времени, чтобы выяснять причину агрессии, хотя это максимально эффективно. Выяснить причину агрессии, как-то попытаться помочь все-таки пациенту. Вот в любой ситуации извинитесь. Это сказать эти слова достаточно легко и просто. Они вас ни к чему не обязывают. Пациент будет удовлетворен, скажем так, что вы смирились, вы осознали всю неправоту своих действий, всю ужасность того, что вы забрали, там, не знаю, грязную, его грязную рубашку, пропавшую всем, чем только можно. Вы осознали, как вы были неправы, вы извинились. Более-менее он успокоился, еще немножко повозмущается и успокоится. Если же все-таки время есть, то следует попытаться выяснить, а почему же пациент раздражается и как-то попытаться ему помочь. То есть не пытаться говорить, что вот из-за того, что вы, например, ему не позвали его на завтрак в 5 утра, это означает, что вы его там не любите или хотите уморить голодом, а как-то попытаться помочь, например, сказать, что вот там 5 минуточек, 5 минуточек подождите, и вот будет вам завтра. То есть как-то попытаться человеку все-таки помочь. Также очень часто, то есть вот, я не просто так сказала, что мы переходим к более тяжелой группе симптомов, потому что вот эти вот желтенькие квадратики будут появляться у нас все очень часто. Что означают эти желтенькие квадратики? Как вы можете наблюдать? Желтенькие квадратики у нас будут связаны чаще всего с помощью сторонних каких-то средств лечения. В данном случае применение лекарственных средств при наличии рекомендации от врача-психиатра. Чаще всего это звучит по типу такого. Назначение при возбуждении, назначение при агрессивном поведении. Иногда действительно вот... Медсестрам чаще всего дается такое разрешение выдавать при вот таких вот негативных, неблагоприятных состояниях пациентов какие-то им препараты. Например, что-то добавлять в воду, чтобы пациент успокоился. Вот. При таком поведении агрессивном действительно это становится возможным. Следующее. Неадекватное сексуальное поведение. Как видите, здесь стратегий достаточно мало. Потому что само поведение очень мало возможностей нам оставляет для его коррекции. То есть наиболее, точнее самым неэффективным будет опять-таки пытаться взывать к совести, к здравому смыслу или открыто выражать свою агрессию по отношению к человеку. Максимально неэффективно, человек вас абсолютно не поймет, скорее начнет еще в качестве протеста делать там, мастурбировать, например, еще более активнее, чем он это делал до этого. Что же здесь будет эффективным? Попытаться как-то структурировать поведение. Чаще всего это возможно делать при э, таких очень легких вариантах неадекватной сексуальной расторможенности. Вот как я приводила в пример, что э, человек, вот у человека просто все женщины млад, э, младше 70 это кошечки. Вот. То есть вот здесь вот можно попытаться как-то немножко структурировать поведение человека. Э, в каком ключе, что, может, кошечка это все-таки какая-нибудь одна. Например, что или давайте выберем, кто у вас будет кошечка. То есть как-то попытаться человека вернуть в более конструктивное русло. Опять-таки подчеркну, максимально спокойным тоном голоса. Человек не должен ощущать, что он именно вызывает своим поведением какое-то дикое раздражение. Иначе начнет раздражаться в ответ. Также, если мы видим более грубые формы сексуальной такой расторможенности, то эпизодически помогает строгое замечание. Подчеркну, это именно строгое замечание, это не открытая агрессия. А точно так же спокойным голосом сказать, что так делать нельзя. Или делать этого именно здесь нельзя. При уже каких-то ярко выраженных, неадекватных э, сексуальных таких реакциях, к сожалению, струк как-то структурировать поведение, будет очень-очень сложно. Просто потому, что такая неадекватность сексуального поведения, это чаще всего наиболее тяжелые формы деменции, для которых уже нужна именно лекарственная коррекция, то есть сугубо-медикаментозная. И тут точно также может быть рекомендация от врача-психиатра, что либо назначить, то есть какие-то препараты давать пациенту при сексуальном возбуждении, либо это происходит уже на регулярной основе. Человек принимает какой-то препарат. Следующее. Самоповреждающее поведение что здесь следует, точнее, не следует делать? Во-первых, как-то пытаться изолировать человека. Предположим, запирать его в комнате, то есть, казалось бы, что может с человеком произойти, если его запереть? Поверьте мне, что-нибудь да обязательно произойдет, а что-нибудь он обязательно ударится, что-нибудь обязательно с собой и сделает. Следующее, Здесь скорее можно попытаться как-то структурировать поведение человека. Если, например, вы замечаете тенденцию к тому, что вот не совсем адекватно человек воспринимает внешний мир, то есть, грубо говоря, он может перепутать окно и дверь, то скорее следует структурировать поведение в каком ключе? Давать ему какие-то команды. Очень простые, очень легкие. К примеру, там, сиди здесь или иди туда. И очень важно, чтобы он постоянно был на глазах, то есть чтобы этот пациент не оставался как раз-таки один, чтобы он не, стал, не был изолирован, чтобы за ним был присмотр. И в случае именно вот таких пациентов, именно таких нарушений лучше какие-то риски переоценить, чем их проигнорировать. Предположим, у нас вот был очень крайне опасный и неблагоприятный случай на отделении, когда бабушки, у которой были уже ну, нарушения с точки зрения гормональности, эндокринологической системы, у нее росла борода, ей выдали бритву медсестры. Естественно, это очень вопиющий такой фактор. И она достаточно вроде бы была упорядоченная на отделении, то есть вроде бы адекватно себя вела, но тем не менее она себя порезала. Случайно, но вот в силу нарушений, которые у нее есть, она себя все-таки чуть-чуть задела и порезала. Поэтому всегда лучше риски какие-то переоценивать, что называется, подстраховаться или даже перестраховаться, чем... Допустить какой-нибудь такой неблагоприятный исход. Также следует уделять повышенное внимание тому, что окружает человека. В данном случае я имею в виду именно структурирование среды. То есть, что это, например, должны быть закрыты те же самые вот окна. Они должны быть закрыты. То есть, что явно нельзя проветривать помещение и давать пациенту спокойно там расхаживать. Без какого-либо присмотра. То есть это очень крайне важно, потому что действительно, к сожалению, это очень-очень частая история, когда пациенты просто путают дверь и окно. Действительно, иногда требуется прям постоянное и регулярное наблюдение за человеком. И здесь точно так же чаще всего уже назначается регулярная медикаментозная коррекция от врача-психиатра. Если ее нет, это крайне неблагоприятная ситуация для самого пациента. Потому что, как правило, это уже при достаточно выраженных деменциях бывает, которые просто требуют хоть какой-то медикаментозной поддержки. Следующая тревожно-депрессивная симптоматика и апатия. Что здесь крайне является неэффективным? Игнорировать бездеятельность человека, то есть вот лежит он баклажанчиком и пусть лежит, как говорится, не мешает крайне неэффективно, потому что это укрепляет, как правило, это укрепляет а, вот эту апатию человеку, укрепляет его какие-то депрессивные идеи, а, которые чаще звучат по типу его бесполезностей: то есть я бесполезен, я никому не нужен, да лучше бы я умер. А, или а, та же самая апатия, когда, по сути, у человека и так заболевание головного мозга, у него и так мозг разрушается, атрофируется так еще он и никак не, ну, не принимает участие в какой-либо какой деятельности. Но знаете, как у людей, у которых ноги отказали, они постепенно, мышцы атрофируются. Вот тут примерно точно так же. Если человека не вовлекать в какую-либо деятельность, то разрушение личности человека, его интеллекта произойдет гораздо быстрее. Что здесь, наоборот, будет эффективным? Такая стратегия активирующего поведения. Грубо говоря, периодически пациентов что-то так тихонько заставлять делать. Одним из таких вариантов, что его можно так очень аккуратно заставлять делать, это как-то привлекать к помощи в работе вам, давать им какие-то посильные задачи, например, что-то помочь вам отнести, присмотреть за чем-нибудь, пока вы вот куда-нибудь на минутку ушли. То есть давать какие-то именно пациентам посильные задачи для них, стараться как-то их привлекать и разрушать идею вот этой бесполезности. Также максимально неэффективно у таких пациентов полное отсутствие коммуникации. Это на самом деле не только для пожилых пациентов, это для любого человека. То есть всегда человеку нужно, чтобы с ним кто-то поговорил. Поэтому вот в том числе пациентов с деменцией, следует, следует стимулировать к проговариванию своих этих переживаний, чтобы они у них не вот тут в голове а культивировались только, а чтобы они это как-то выговаривали. При этом, когда они это все выговаривают, вам проговаривают, опять-таки, следует демонстрировать хоть какую-то заинтересованность в человеке. Даже если вы параллельно делаете что-то свое, все равно хоть элементарно вот иногда посмотреть, поменять лицо, использовать вот эту технику активного слушания по типу «ага-ага», какие-то вопросы задавать. То есть это очень важно. Потому что пациенты чувствуют, даже пациенты с деменцией, казалось бы, все такие сниженные, они чувствуют, когда они неинтересны. Они чувствуют, когда их воспринимают, вот, ну, как, как какой-то, грубо говоря, уже отброс общества, вот переработанный материал. И более того, иногда нам может казаться, что все вот этих депрессивные переживания по типу, а вот в наше-то время трава была зеленее нам может казаться, что вообще все это чушь, это не стоит внимания и вообще это не тема для грусти и тем более для депрессии. Но точно так же здесь следует уважать именно субъективное переживание человека. Несмотря на то, что они могут быть лично нам непонятны. Это может быть важно для конкретного человека, не следует это обесценивать. Это будет крайне неэффективно, человек от вас закроется и просто, в принципе, может перестать контактировать. В таких случаях, именно как если вы замечаете такую тревожно депрессивную симптоматику, то действительно, как правило, здесь необходима медикаментозная коррекция и консультация врача-психиатра, при том это регулярный прием препаратов. Особое внимание следует обращать, когда у таких пациентов с деменцией, с тревожно-депрессивной симптоматикой вы наблюдаете идеей виновности, когда пациент говорит, что он виноват там, не знаю, во всех несчастьях мира какой-то повышенной двигательной при этом активности, то есть что он какой-то суетливый или не выглядит утомляемым, а также идея самоотвращения, то есть что он противен, он ужасен. Почему на это нужно обращать внимание? Потому что это все факторы суицидальные. Здесь существует высокий риск именно суицидального поведения. У меня на делении так была пациентка, тоже с суицидальной попыткой поступила. Она считала, что она виновата в том, что произошел коронавирус, и все вокруг это знают и ее обвиняют в этом. В общем-то, из-за этого она и пыталась э, совершить суицид. Следующая, последняя группа поведенческих э, нарушений, самая тяжелая, это бред и галлюцинация, то есть состояние психоза. Как я уже говорила, чем дальше мы с вами спускаемся, тем наиболее значимыми и важными становится вот эта первая строчка про тон голоса. Вот здесь категорически никаких повышенных голосов, то есть максимально спокойный тон голоса, достаточно уверенный, и вот здесь максимально неэффективно будут попытки какие-либо человека в чем-то разубедить. Например, Мария Ивановна, вас никто не преследует, Мария Ивановна, у вас никто не пытается отобрать квартиру, чушь не говорите. Никакого вообще, никакого эффекта это иметь не будет. Скорее, эта это злополучная Мария Ивановна будет считать, что вы сговорились, вот с теми людьми, которые хотят ее отравить, убить, украсть квартиру, и вы вот тоже хотите, желаете ей смерти, и естественно, она будет выдавать на вас агрессию, как минимум агрессию. Как максимум, тоже может попытаться защищаться и как-то на вас напасть. Что же в данной ситуации будет эффективным? Здесь эффективным будет так называемая стратегия присоединения. Что это означает? Это означает, что вы принимаете на веру то, что говорит пациент. Например, вот как я уже говорила, пример галлюцинации, что человек видит какой-то темный силуэт в окне. И он пугается, он кричит, он вам об этом рассказывает. И вы, естественно, ему не говорите, что там никого нет, то есть, потому что это неэффективно. Скорее, здесь следует присоединиться, то есть поверить, что действительно Мария Ивановна что-то там увидела, какой-то силуэт, и попытаться человеку помочь. Например, что в данной конкретной ситуации, то есть это конкретный пример, когда человек что-то видит, видит темный силуэт в окне, что в данной ситуации было эффективно подойти с но ну, с фонариком к этому окну, его просветить, посмотреть, э, сказать, что Мария вот что-то вот ушел этот человек, какой-то темный силуэт, давайте мы вот вам шторки задвинем, закроем, чтобы вот он вас там не видел, э, иногда, если человек, ну, если человек действительно какой-то религиозный, можно попытаться дать ему выпить, Лекарств, ну не лекарство, а, скажем так, это можно завуалировать и предложить ему выпить чудодейственное средство, которое его от этого темного силуэта защитит. И вот здесь вот мы уже приходим к тому, чтобы в воду периодически добавлять какие-то медикаменты, благо антипсихотические препараты, то есть которые избавляют человека от бреда и галлюцинаций существуют в такой в виде растворов в жидком виде и их действительно можно добавлять в воду то есть как-то к человеку то есть присоединиться вот к этой его бредовой концепции в нее как бы поверить для, чтобы пациент считал что вы ему верите и попытаться как-то ему помочь периодически вот эти попытки помочь для адекватного человека могут казаться каким-то тоже бредом Например, выпить чудодейственный эликсир, который защитит от злых сил. Но для пациента с деменцией это будет вполне эффективным способом справиться. И здесь хочу отметить, чаще всего медикаментозная коррекция именно при психотической симптоматике регулярная. И за приемом препаратов нужно следить очень тщательно. Ну что ж, это мы обсудили поведенческие нарушения и способы взаимодействия с пациентами, у которых они есть. Как, что эффективно, а что нет. Сейчас мы немножко поговорим про то, как вообще профилактировать именно уже выгорание, потому что сфера социальной помощи является одной из наиболее, скажем так, той сферы, где эмоциональное выгорание очень распространено. Вот, то есть мы как раз-таки сейчас поговорим про то, как же сберечь себя во всей этой ситуации. И на данном слайде вы можете наблюдать 9 таких рекомендаций. Прежде всего, что я чаще всего слышу, когда работаю со специалистами в социальной сфере, что, грубо говоря, они работают как кони. Сутки через сутки. Периодически люди работают так очень долго в силу разных причин. Нужны деньги, нехватка кадров, рабочих рук. И что следует здесь сказать? Что, естественно, вот такой вот режим работы, такое количество работы, это достаточно Утомительно не только для организма физически, но и эмоционально. Поэтому после такого очень стрессового какого-то режима должен быть достаточный восстановительный период. Достаточный период отдыха. Если, и при том здесь следует отметить, что если вы, например, не спали сутки, то если мы считаем, что нормальный сон человека длится примерно 6-7 часов, Восстановительный сон может длиться в, ровно в два раза дольше. То есть, что вам, вы, грубо говоря, приходите суток, и вам нужно 12, а то и 14 часов просто постоянного сна. И это будет абсолютно нормальным для организма. Следующее – достаточное и регулярное питание. Пища – это один из основных источников вообще наших сил, и не только сил, и также, когда мы что-то едим, особенно если какую-то еду, которая нам очень нравится, мы получаем приятные эмоции. Поэтому питание действительно должно быть достаточным и регулярным, не только даже с точки зрения того, чтобы у вас всегда были силы, но и с точки зрения того, чтобы вы не испытывали голода, потому что голод – это тоже очень неприятное состояние. А также именно в плане профилактики эмоционального выгорания всегда рекомендуется, чтобы у человека, кроме работы, в жизни было еще что-то, хоть что-то, но еще что-то, чтобы человек не только вот в этой работе застрял и все, но чтобы у него было какое-то хобби, какие-то увлечения, которые ему нравятся, встречи с друзьями или проводить время с семьей. Притом здесь, как правило, чем разнообразнее вот сторонние виды деятельности, не связанные с работой, тем лучше. То есть периодически очень полезно общаться с людьми, которые не только вот как-то связаны с вашей сферой, но и абсолютно из других сфер. Или чтобы это было не какое-то только одно хобби, какое-то только одно увлечение, а чтобы это было несколько занятий. Иначе будет эффект пресыщения. Что, грубо говоря, у вас там работа, прогулки, прогулки, работа, и больше ничего в жизни нет. Или там работа, дача, дача, работа. Это тоже такой не самый благоприятный цикл, он быстро человеку надоедает. Этого всегда должно быть разнообразие. Также очень важно позволять себе испытывать негативные эмоции. К сожалению, в нашей сфере, особенно вот в работе с, таким тяжелым, с такой тяжелой категорией пациентов, как с пациентами с деменцией, особенно с поведенческими нарушениями, негативные эмоции – это неизбежность. Ну, просто невозможно. Это нормально, что периодически вот эта вот бабушка, которая миллионный сотый раз рассказывает про свою свадьбу, раздражает. Это нормально. И, или периодически мысли о том, что вы хотите ее уже прибить, это тоже нормально. Эти, э, эти мысли, эти эмоции – это абсолютно нормальная реакция. И более того, нужно давать какой-то выход этим эмоциям. Я сейчас не говорю про то, что реально нужно пойти и прибить эту бабушку. Нет. А, что очень а, часто, например, рекомендуется действительно делать – это обсуждать пациентов или как-то над ними шутить. У нас периодически дают пациентам какие-нибудь смешные прозвища. Например, одну пациентку с деменцией называли Мымреева. У нее была созвучная фамилия, поэтому она действительно была такой немножко мымрой на отделении. Ее практически никто не любил на отделении в силу как раз-таки поведенческих нарушений очень выраженных. И поэтому между собой ее медсестры называли Мамаринева. Смеялись, а смех, как известно, продлевает жизнь. То есть какие-то положительные эмоции, хоть какая-то разрядка даже в процессе работы. Также одной из рекомендаций является усреднить как-то свой ритм жизни. Вот тоже что я очень часто слышу от особенно ухаживающих лиц, что вот они очень-очень много работают, берут очень-очень много смен, ну, потому что как-то стремятся подзаработать, периодически мало очень платят в социальной сфере, к сожалению, и вот у них получается такая постоянная гонка. Вот по типу того работа, отдых, а кроме отдыха нужно еще как-то уделить время семье, приготовить, убраться, с детьми как-то позаниматься. И вот получается, что у них вся жизнь – это вот именно такая гонка. Естественно, это истощает, притом не столько даже физически, сколько это истощает эмоционально, вот это ощущение постоянной гонки. Это очень сильно истощает и достаточно быстро приводит к выгоранию. Также, учитывая, что наша работа очень тесно связана с общением с людьми, при том очень тяжелым общением с очень тяжелыми людьми, очень периодически полезным и даже, я скажу так, необходимым бывает просто состояние одиночества, что вас никто не трогает, вы никого не видите, не слышите, занимаетесь только собой или просто вообще ничем не занимаетесь. Лениться, кстати, тоже это очень периодически важный компонент позволять себе лениться. Просто вот побыть в одиночестве, то есть максимально снизить с мозга какую-либо нагрузку. Также существуют техники релаксации, к которым очень часто я встречаю очень такое скептичные отношения, хотя на самом деле они периодически являются такой скорой помощью в ситуации, когда реально уже вот... Это бабушка со своими баклажанами вот здесь и хочется ее прибить. Техники релаксации периодически являются скорой помощью, чтобы максимально эффективно для себя с этим состоянием справиться. Это мы чуть позже обсудим. Также иногда мне приходится слышать, что... Вот действительно специалисты в социальной сфере очень стараются. Они вот ухаживающие лица, они стараются реально пациентам помочь, они периодически с ними как-то занимаются, стараются улучшить их поведение, скорректировать, память их как-то скорректировать. Но когда они видят, что все это не приводит к каким-то значимым результатам, что вот бабушка как, их не, как не помнила, как их зовут, так и не помнит, это приводит к такому тоже выгоранию и к какому-то вот ощущению вообще бесполезности всего того, что происходит, всего того, что человек делает, хотя он старается. И вот на самом деле ощущение бесполезности своей работы – это один из таких ключевых факторов выгорания. И здесь я очень часто советую людям вспомнить, что они все-таки не боги, они не всесильны. И нужно давать реальную оценку своим возможностям. К сожалению, деменция это то заболевание, которое еще ну, вот, не существует способов его вылечить. Мы можем только немножко затормозить этот процесс. Но вылечить или остановить, к сожалению, мы его никак не можем. Поэтому здесь нужно, конечно, осознавать границы своих возможностей. Если немножко поговорить про техники релаксации, которые периодически являются такой скорой помощью, то их существует три вида – дыхательная, мышечная и зрительная релаксация. Я больше всего рекомендую дыхательную релаксацию, так как она занимает меньше всего времени и работает, то есть ее эффективность 100%, она в любом случае поможет, не факт, что она вот ваши негативные эмоции уберет полностью, то есть вот то же самое раздражение какое-то, но справиться с ним и его уменьшить она сто процентов сможет. В чем заключается именно дыхательная релаксация? В том, что вы определенным образом структурируете ритм своего дыхания. Чаще всего используется так называемое квадратичное дыхание. Это когда человек в течение определенного времени, например, трех секунд, делает глубокий вдох. В течение трех секунд человек дыхание задерживает. И в течение трех секунд делает медленный выдох. И последняя сторона квадрата – 3 секунды человек дышит, как обычно. Вот несколько таких квадратов как раз-таки позволяют снять вот это выраженное эмоциональное напряжение, то есть немножко расслабиться, и иногда это позволяет не накричать на пациента, не выдать на него агрессивную реакцию или реакцию раздражения, а действительно спокойно с ним поговорить, очень спокойно отреагировать на какую-то какую неадекватность его поведения. Вот. Также Максимально полезным и, ну, и очень важным на самом деле компонентом являются вот три представленных. Я на них останавливаюсь так прицельно, потому что это то, что можно делать всегда при абсолютно любой загруженности человека, при самой максимальной прогулки на свежем воздухе, что периодически, например, не... Доезжать от работы до дома или от метро до дома на автобусе, на каком-то транспорте, а прогуляться, то есть дать себе возможность подышать свежим воздухом. Конечно, в условиях города свежий воздух понятие относительное, но все-таки, наверное, на улице воздух периодически посвежее, чем в том же самом автобусе, особенно учитывая современные реальности, когда мы все там в масках. И вообще никакого, ни о каком воздухе речи не идет, а уж тем более о свежем. Также уми, легкая, умеренная или умеренная физическая нагрузка. Элементарно та же самая прогулка от метро до дома является физической нагрузкой, потому что, как правило, люди очень мало времени этому уделяют. Люди в последнее время очень мало ходят, и, в общем-то, в связи с этим именно появились все вот эти сейчас Фитнес-браслеты, шагомеры. Сейчас активно распространяется рекомендация, что человек должен делать не меньше там, 10 тысяч шагов в день. Это действительно является легкой или умеренной физической нагрузкой. То есть никто не говорит про то, что вам нужно ходить конкретно там, в спортзал, тягать гантели. Нет, хотя бы регулярные прогулки. Если это еще происходит именно как-то связано со свежим воздухом, если есть возможность выехать куда-то за город, это вообще прекрасно и отлично. И также последним таким пунктом является, вот, про что мне чаще всего говорят, что это невозможно, хотя на самом деле это не так сбалансированное сочетание работы и отдыха. То есть чтобы как раз-таки не загонять себя работой, а чтобы давать, вот, то есть вы, например, сутки отработали или какое-то еще время и дали себе этот восстановительный период отдохнуть. То есть, например, что следующая смена идет не через, не через сутки, а через двое суток. Естественно, если есть такая возможность. А чаще всего все-таки она присутствует. чтобы а, При том отдых это подразумевает а, не только что вы занимаетесь тем же самым, например, вашим хобби или что вы находитесь просто дома. То есть нахождение дома – это не совсем может быть отдых, потому что периодически человека спрашиваешь, а оказывается, он дома устает еще сильнее, чем на работе. Отдых иногда – это и просто, что называется, лежать на диване и позволять себе не делать от слова совсем ничего. То есть… Полное такое состояние амебы, ленивое, это вот периодически отдых действительно должен выглядеть примерно вот так. И а, также, естественно, при необходимости, если вы уже у себя чувствуете какое-то такое тревожно-депрессивное состояние, возможно, обращение к специалистам, то есть психологи, психиатры, психотерапевты – потому что действительно люди периодически себя загоняют настолько, что у них развивается депрессия. Я скажу вам даже больше, синдром эмоционального выгорания, или то, что называется профессиональный стресс, это официальная рубрика в международной классификации болезней. То есть профессиональный стресс – это болезнь, грубо говоря. И здесь еще есть один очень важный момент, который… Нужно помнить, что переутомление и стресс повышают риск развития деменции. Элементарно потому, что выраженный стресс приводит к очень напряженной работе сердечно-сосудистой системы, а это риск как минимум артериальной гипертензии, как максимум инсульта, и уже как следствие этих двух факторов сосудистая деменция. То есть это тоже важно помнить, и здесь, как правило, иск, ну, исключений нет. То есть чем больше человек в течение жизни утомляется и подвергается воздействию стресса, тем выше риск развития деменции. Ну что ж, большое спасибо за внимание. На этом моя именно такая лекция теоретическая закончена. Вот. Если есть какие-то вопросы у кого-то то я с удовольствием на них отвечу. Сейчас не видно вопросов. Если есть желание, пожалуйста, поднимите руку, мы включим вам звук. Так вот. Вот у кого-то рука, и как? Как человеку задать вопрос? Сейчас включим звук. Да, спасибо. Инна, попробуйте включить звук. Здравствуйте, меня слышно? Да, вас как... слышно, задавайте вопрос, пожалуйста. Подскажите, пожалуйста, а вот как... Помочь своему вот родственнику, который ухаживает за больным, с деменцией, ну, с достаточно тяжело. Я имею в виду, что если не всегда есть возможность вот именно физически приехать, сделать, как вот лучше поддержать и как себя вести, когда где-то может этот родственник начинает срываться. <связывая> <связывая> ну а... во-первых, вот действительно, как я говорила уже, Одним из наиболее эффективных способов является человеку ну, объяснить, что испытывать неприятные эмоции и иногда даже желать смерти своему этому родственнику тяжело больному – это норма. То есть это не значит, что вот этот ваш родственник он плохой. Это первое. На самом деле вот это кажется даже с моих таких слов это кажется очень жестоким. Но на самом деле это очень часто облегчает жизнь родственникам, когда они перестают себя корить и обвинять за вот подобные мысли, потому что объективно это очень тяжелая работа. Следующий момент, как-то помочь вот человеку расслабляться. Вот то, что было на слайде перечислено, то есть какая-то Эмоциональная разгрузка именно в плане смены деятельности, каких-то увлечений, хобби, грубо говоря, сводите своего родственника куда-нибудь. То есть, если, например, нужен постоянный контроль за человеком, за пациентом, то можно попытаться дать вот, ну хотя бы на один день, на один вечер нанять сиделку или попросить кого-то из знакомых присмотреть за э, больным родственником. И просто вот этого человека, который уже объективно устал, куда-нибудь увести, чтобы он немножко сменил себе обстановку. Вот это вот самый хотя бы такой минимум, который вы можете сделать для этого человека. И еще очень э, вот то, что я говорила, юмор. Тоже очень важный на самом деле компонент. Э, я ну, на ютубе видела как-то раз такое видео, когда мужчина ухаживает за своей бабушкой, тяжело дементной, это прям очень хорошо видно по видео, и он ее кормит. Что он делает? То есть у нее настолько уже тяжелая деменция, что, грубо говоря, у нее голова сама не держится. И он сидит с ней на кухне, значит, ему нужно ее как-то покормить, а голова у нее не держится, покормить сложно. Что он придумал? Вот сзади бабушки такая как бы колонна стояла, и что он сделал? Он привязал такой бинт эластичный и нацепил ей вот так вот на лоб и привязал к этой колонне. Ну, естественно, там натяжение было адекватное, то есть бабушке ничего не пережимало, но при этом он очень так шутил. Он говорил, что вот ты у меня теперь как самурай, вся такая красивая, то есть вот элементы вот этого юмора, то есть для нас для здоровых людей это может показаться какой-то издевкой, но иногда это очень полезная эмоциональная разгрузка. Вот. Как-то получилось ответить мне на ваш вопрос? Ну, хотя бы отчасти. Да. Так, а как теперь руку убрать? Нажать а еще это... раз. Да еще раз нажмите, в принципе, я могу вам сейчас убрать. У кого есть еще вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Видимо, двухчасовая лекция была очень подробной, и вопросов не осталось. Либо все решили прислушаться к моему комментарию и после длительной нагрузки дать себе период расслабиться. Сделать релакс после этого. Спасибо да. большое. Спасибо, Елена Маратовна. Было очень интересно, очень полезно. Я уверена в том, что все, что мы сегодня услышали, мы будем применять на практике. В разной степени взаимодействия с людьми с деменцией. Спасибо да. большое за эту встречу. Спасибо И вам удачи в вашей профессиональной деятельности. Спасибо да. у нас в чате, вот тоже пишут благодаря вас. Спасибо. Да. Спасибо. Все, тогда я отвечу. Всем здоровья и всем хорошего отдыха. Да. Всего доброго. Все, до свидания.